Древний мир. Книга из серии «Любознательный малыш». В этой книге малыш узнает много интересного о древнем мире. Вы читаете малышу вопрос, а он с помощью волшебной ручки выбирает правильный вариант ответа. В случае правильного ответа играет веселая мелодия. В случае неправильного – грустная. В книге собрано много различных тем, такие как Олимпийские игры, Древний Рим, про бои гладиаторов, жизнь римлян открытие, изобретения и многое другое.